Всем привет, с вами на связи Олег Фокеев. Сегодня 7 ноября 2017 года, и сто лет назад была Великая Октябрьская стилистическая революция, так вроде бы. Но я, честно говоря, не о ней хочу рассказать, а о том, что два дня назад, в воскресенье 5 ноября, состоялся... Сочи марафон, в котором я принимал участие. Я бы хотел кратко рассказать свои впечатления об этом марафоне. Я просто в восторге от этого события. Мне очень понравилось. Сегодня у меня первая установительная пробежка. Я, как воится, сбегал от отеля, добежал до моря, уже окунулся. Сколько сегодня уезжать, то после того, как я окунулся, я... Окунулся еще раз. Вода сегодня холодная, но она чистая. Дождик прошел с утра, и меня мучили сомнения, бежать, не бежать, холодно, не холодно. Но я рад, что я выбежал. Вообще, я делаю установительные пробежки на следующий день после марафона. поскольку марафон я бегу не сумасшедшем темпе, как те, кто занимает призовые места э, не спеша, то и восстановительное у меня достаточно легко проходит. Вчера гуляли по сам самшитовой роще с набором высоты, и я решил, э, что можно и без бега. А сегодня такое прощание с отдыхом в Сочи и, в общем, э, правильно сделал, что решил пробежаться. Здесь очень хорошо, очень хорошо. Но я все об своем отдыхе, а нужно, конечно, рассказать о марафоне. Марафон в Сочи проходит в ноябре, когда везде уже практически холодно бегать. Я имею в виду в столицах, в средней полосе. А здесь температура была 16-17 градусов. Повезло с погодой, светило солнце. По центральной части города проходит марафон. 4 круга по 10,5 километров набор высоты примерно 100 метров на круг ну, Гармин мне так показал и это было, конечно <coughs> испытанием для меня ну, мораль такова надо больше тренироваться, заниматься ОФП тренировать ноги бегать в горке я всего этого не делал тем не менее, у меня личник я этому безумно рад я очень хорошо подошел с гидротацией к марафону интересная ситуация с питанием получилась. В общем, я планировал бежать не быстро, на всякий случай взял 4 геля, но на всякий случай не планировал их использовать. И первые 20 километров я, в общем-то, спокойно пробежал, не заходил на пункты питания не за водой, потому что, как всегда, вводится изотоник у меня был с собой. Но в этот раз я изотоник взял разбавленный практически наполовину от нормы. То есть, потихонечку-потихонечку снижая концентрацию изотоника для того, чтобы меньше зависеть от него. В первые 20 километров я нигде не останавливался, ни на каких пунктах питания, ни, ни, ни, ни на поилках. И экономится очень много времени на этом. Эксперимент в Москве был с этой точки зрения для меня неудачный, когда я решил взять поменьше воды с собой и заправляться по ходу дела. Потерял очень много времени. То есть такая стратегия подходит для трейловых забегов, не для марафонов. Парк. Но после 20-го километра я вдруг понял, что что-то мне хочется чего-то съесть. Видимо, это горки так повлияли. Видимо, это горки так повлияли, что просто очень захотел съесть. Заживал один гель. Если вы представляли, с каким наслаждением я его съел. Он так хорошо зашел. Просто, видимо, я столько энергии потратил. Это было я сам не ожидал. Обычно ежду ну вкус такой. В общем, ничего необычного в этом геле не было, но очень и очень хорошо организм его принял. Через некоторое время остановился на пункте питания. Я уж не помню. А, да-да. Через некоторое время был пункт питания, и я остановился запить гель водой, потому что в гидраторе был затоник И тут семка апельсинку. Такие вкусные апельсины были. Вообще я старался ничего не есть, и давно уже не ем ничего на всех пунктах питания на марафоне. Ну, если нужно, вот гель съел и побежал дальше. Такой вкусный апельсин я. Одну четвертинку съел, еще одну. Мне кажется, я съел от 4 до 6 апельсинов. Я просто остановился. Я забил на то, что мне нужно бежать и догонять пейсеров и просто лопал лопал апельсины мне было не остановиться, не остановиться и даже на графике у меня заметно, что я там не знаю, может быть, 4-5 я просто реально потерял зато мне потом легко бежалось но это вот такие маленькие приключения, которые у меня были горка, дорога к Богу, там подъем, наверное, градусов 14-16 так вроде бы говорили Первый прошел я хорошо, второй раз я понял, что как бы уже она так не очень легко идет Третий раз это реально было тяжело, четвертый раз уже мышцы у меня отказывались у нее подниматься И я уже не бежал, и перешел на просто широкий шаг и помогал руками И это оказалось эффективнее, чем бегать Марафон проходил по дистанции по кругу 10,5 километров Сначала нас стартовала большая толпа участников, после первого круга Сошли десяточники, после второго сошли полумарафонцы. И в результате у нас осталось совсем немного. Плотность на трассе была на последних кругах совсем невысокой. Честно говоря, я испытывал такой легкий шок и деморализацию, когда, например, бежишь ты в горку, и сзади тебя разносится топот, бум-бум-бум, и ты понимаешь, что кто-то тебя в эту горку просто носится, несется и обгоняет. И это было что-то. Я понимал, что это те, кто. Когда я бегу свой третий круг, уже бегут к завершению э, своей э, марафонской дистанции. Я вообще не люблю бегать кругами, но здесь как-то я понял, здесь круги хорошие, здесь красиво, здесь красиво, так пробегаешь по красивым местам города, по курортным, и каждый раз взгляд фиксирует то одно, то другое ну, если вы бегаете марафоны, то вы знаете что сейчас на дистанции ты как бы пропускаешь что-то, даже вообще не понимаешь не помнишь это место, бежал ты его или не бежал а здесь получается, что за 4 круга ты практически всю дистанцию успеваешь рассмотреть, здесь поглазеть, там поглазеть, по сторонам полюбоваться, и это, конечно здорово но вот честно скажу, мне очень хочется сделать эти марафоны в Сочи регулярными для себя, потому что это так Классно, когда везде холодно, пробежаться в курорте, с возможностью окунуться, несмотря на то, что вода холодная. Здесь очень комфортно. Ой, ну, В общем, приезжайте в Сочи. Ну, а где-то дальше будет мой рассказик о том, как я пробежал. Да, время у меня получилось 3.54-59. То есть я пробежал за фактически 3 часа 55 минут. Это лучшее время в этом сезоне. У меня было 4 марафона Получается, Казань, Питер, Москва Да, Соси. 4 марафона Было у меня в этом сезоне В Казани у меня был хороший результат Что-то 3, там, 57, наверное В Питере Я там за секунду уложился В 4 часа В Москве я на 8 секунд не уложился Ну, там я сам чего-то сглупил И Ну, а если учесть, что Трасса здесь более сложная, с подъемами, то такой результат, ну, он может считаться весьма-весьма хорошим и достойным для завершения сезона. При этом надо учесть, что я, собственно говоря, не выкладываюсь на полную силу на всех этих марафонах. и не знаю, почему я это делаю, ну, потому что я бегу, общаюсь, снимаю видео, и надо выбирать что-то одно, либо скорость, либо вот такой фан-пробег. Поэтому для меня это, фактически фан-пробег. Река Сочи. Что было для меня неожиданно на этом марафоне в том, что надо как-то здесь правильно э, выбирать темп и тактику бегать. Что получилось? Обычно я марафон начинаю бежать не спеша и потихонечку разогреваюсь. Пульс сам по себе растет-растет, и потом растет темп скорости и в конце ты там как бы уже бежишь-бежишь-бежишь. А здесь через 600 метров горка, пульс на ней просто реально поднимается, и я понимаю, что потом мне нужно на всех спусках нагонять, то есть на спусках ты добавляешь скорости еще, еще, еще. И получается, ты все время бежишь в рваном режиме. То ты напрягаешься с точки зрения там, мышц сердца с небольшой скоростью на подъемах работаешь, то вроде бы ты не напрягаешься, но надо лететь пули просто со всех этих длинных и затяжных спусков и понятно, что техника должна быть хорошо отработана, чтобы ты мог отработать спуски, потому что в... бежать на спусках быстро сложнее, чем бежать подъем подъем нужна сила, наверное, а на спусках техника и я понимаю, над чем мне нужно поработать для того, чтобы результаты здесь были лучше у меня ну, вот как-то так. До встречи на новых забегах. До встречи в моих репортажах. С вами был Олег Фокеев.